Дорогие друзья, мы продолжаем наше изучение книги Откровения. Сегодня мы рассмотрим каноничность. Данный пункт мы поделим на два подпункта. Сначала мы ответим на вопрос, что такое канон. А затем этим рассмотрим историю формирования канона Нового Завета. И в частности рассмотрим также книгу Откровения. Итак, что такое канон? Канон с греческого буквально прямой шест. Всякая мера, определяющая прямое направление. Ветерпас, линейка или правила. В Древней Греции композиторы, грамматики, философы, медики этим словом называли свод основных положений или правил по своей специальности, имевших аксиматический или догматический характер. Если мы говорим о Библии, что такое канон? Канон это список книг, которые считаются богодухновенными. И признаются церковью, конечно же, как книги, которые как бы вышли из-под пера самого Бога. Давайте прочитаем библейское определение слова «канун». Для этого откроем 2 Петра, 1 глава, и прочитаем с 19 стиха. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании, Нельзя разрешить самому собой. Его никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Изрекали его святые божьи человеки, движимы Духом Святым. Давайте откроем также 2 Тимофея 3 глава и прочитаем 16 стих. Все писание богодухновенно и полезно, для научения, для обличения, для исправления, для наставления в правильности. Однако возникает вопрос, что считать всем писанием? Написано все писание богодухновенно. У нас есть много писаний. У нас есть первая книга Маковеев, у нас есть вторая, у нас есть третья Ездра и многие-многие другие книги. Что считать богодухновенной книгой? Для того, чтобы ответить на данный вопрос, нам нужно рассмотреть историю формирования канона Нового Завета. Сегодня мы не будем рассматривать вопрос канона Ветхого Завета, так как мы изучаем книгу Откровения. Итак, история формирования канона Нового Завета. И начнем мы с предпосылок. Что побудило христиан II века и III также выделить некоторые книги и, скажем так, их осветить? сделать их священными или ввести их в ранг книг, которые как бы, как мы уже сказали, вышли из-под пера самого Бога. Это на самом деле очень важный и серьезный вопрос. Как эти книги получили свои статусы как священные? Ведь поначалу не было так, да и вообще вопрос канонизации не поднимался в первом веке. Вопрос канона или канонизации начал подниматься только в середине II века. Итак, давайте рассмотрим некоторые предпосылки, которые повлияли на формирование канона. Итак, первая предпосылка – появление множества книг, всякие послания, всякие Евангелия, и о детстве Иисуса Христа и так далее. Второе – появление гностической литературы, или их так называемый гностицизм, христианская истина, перемешана с греческой философией. Вообще гностики, они а, превозносили а, роль самого знания. Гностики от слова gnosis, а греческого означает знание. Якобы Иисус принес какое-то секретное знание, которое известно только им. Но при этом нужно сказать, что гностики отвергали а, Бога и Ветхого Завета. тем в принципе, и весь Ветхий Завет. Кстати, агностики, агностики, это те, которые отвергают само знание. А мы знаем, что многие атеисты, они агностики. То есть некоторые утверждают, что мы не можем узнать Бога. Агностики, то есть отсутствие знания, мы не можем его знать. Следующее, высокая стоимость книг. Это тоже была одна из предпосылок. Специфика содержания. Особые такие моменты, например, как апокалипсия из Петра. Если мы будем читать, то волосы станут дыбом. Это послание, которое описывает, что будет в аду. Да, описание ада. Некоторые, например, не могли это читать в церкви. Гонение на христиан. Как правильно было подмечено, вероятно, ли кто-то захочет умереть за какое-то поддельное или гностическое Евангелие. Давайте теперь рассмотрим критерии. Которые пытались выдвинуть, чтобы книга прошла в канон. Первый критерий авторство. Если книга не имела явного автора, то она была сомнительной. Например, послание к евреям было одним из таких посланий. Второе апостольство. Желательно, чтобы она была написана апостолом. Хотя так и непонятно, что делать в этом случае с Лукой и с Марком. Третье ошибки или противоречия. Итак, первым, кто составил канон Нового Завета, был иретик-гностик Маркион Синопский. Канон Маркиона примерно до 140 года II века он включил список богодохновенных книг только Евангелие от Луки и послания апостола Павла. При этом он отвергал весь Ветхий Завет. Один из самых первых таких списков Канонов, был мураториев канон примерно до 170 года. Он был найден в XVIII веке. Он представляет из себя рукопись древнего перечня книг Нового Завета. В этот список входили все нами знакомые книги Нового Завета, за исключением двух посланий Петра, «Послание Якова» и «Послание к евреям». Но в этот список входили также две книги. Это книга «Пастора Ермы» и «Апокалипсис Петра». Хотя, что интересно, в этом списке, в этих двух книгах, было примечание, что их не стоит читать в церкви. Вместе с этим в этом каноне стояли послания ладикицам и александрийцам, хотя написано, что они защищают ересь Маркиона. Итак, мы переходим к канону Оригена. Ориген, живший во втором II и третьем веке. Итак, вот что пишет и все веки сарийские. Это сказано в упомянутом сочинении. В первой книге толкования на Евангелие от Матфея Ориген, придерживаясь церковного канона, свидетельствует, что признает только четыре Евангелия. И пишет так. «Вот что из предания узнал я о четырех Евангелиях, единственных... Бесспорных для всей Церкви Божией, находящейся под небом. Первое написано Матфеем, бывшим мутарем, а потом Апостолом Христовым, предназначено для христиан из евреев и написано по-еврейски, второе от Марка, написано по наставлениям Петра, назвавшего Марка в соборном послании Сыном. Приветствует вас, избранная церковь в Вавилоне и Марк, сын мой. Третье Евангелие от Луки, которое одобряет Павел, написано для христиан из язычников. Последнее Евангелие от Иоанна. В пятой книге толкований на этой Евангелии Ориген так говорит об апостольских посланиях. Павел, которому дано было достаточно, чтобы стать служителем Нового Завета не по букве, а по духу, насытивший Евангелием земли от Иерусалима и кругом до Иллирика, писал не ко всем церквам, которые наставил, и даже тем, которые писал, посылал по несколько строк. От Петра, на котором основана церковь Христова и врата Адовы, не одолеет ее. Осталось только одно послание, всеми признанное. Примем, пожалуй, и второе, хотя о нем спорят. Что сказать об Юане, возлежавшем на груди Христовой? Он оставил одно Евангелие, заметив, что всему миру не вместит того, что он мог бы написать. Написал он и Откровение, но ему приказано было молчать и не писать о том, что сказали семь громов. Осталось от него и послание в несколько строк Примем, пожалуй, второе и третье Не все признают их подлинными В обоих не больше ста строк А послание к евреям Ориген так рассуждает в своих беседах о нем В языке послания, озаглавленном к евреям, нет особенностей, свойственных языку апостола Который признает, что он не искусен в слове То есть в умении выражать свои мысли Послание составлено на хорошем греческом языке и каждый способный судить о разнице стилей это признает. Мысли же в этом послании удивительные, не уступающие тем, которые есть в посланиях, признаваемых подлинно Павловами. Что это так? С этим согласится каждый, кто внимательно читает эти послания. Затем, между прочим, он говорит: если бы мне пришлось открыто высказаться, я бы сказал, мысли в этом послании принадлежат апостолу, а выбор слов и склад речи человеку который вспоминает сказанное апостолом и пишет, как бы поясняя сказанное учителем. Если какая-нибудь церковь принимает это послание за Павлова, хвала ей за это. Не зря же древние мужи считали это послание Павлова. Кто был настоящий его автор, ведомо только Богу. Еще до нас его приписывали одни Клименту, епископу римскому, другие Луке, написавшему в Евангелии Об этом достаточно из церковной истории. Итак, давайте мы теперь обратимся к Евсевию Кесарийскому. Он также выделял некоторые книги. Мы знаем, что он написал церковную историю. Мы читали фрагмент до этого. Так вот, согласно Евсевию Кесарийскому, какие книги признавались повсюду? А признавались повсюду следующие книги. Четыре Евангелия, Деяния, Послание Павла, 1 Петра, 1 Иоанна. Откровение Иоанна, хотя интересно, что Евсевий имел ту же позицию, практически, что и Дениси Александрийским о нем говорили, когда касались авторства книги Откровения. Итак, спорные книги, хотя и приемлемые для большинства членов церкви. Это было послание Якова, послание Юды, 2 Петра, 2 и 3 Иоанна, деяния Павла, пастырь Ерма, апокалипсия из Петра, послание Варнавы, учение апостолов и Евангелия евреев. Следующий важный документ Синайский кодекс, 4 век. На рубеже первых двух веков был изобретен так называемый кодекс. В данном случае у нас есть Синайский кодекс. Люди в те времена научились сплетать листы книг похожим способом, как современные. То есть, как мы сегодня имеем Большинство книг, страницы сплетены вместе введены. Это позволило в одной книге умещать весь текст Писания. Ну и в принципе заставило многих людей задуматься, да, что включать, какие книги включать, а какие не включать. Так вот, данный кодекс, он включает а, все книги Нового Завета, а также послание к Варнавы и пастырь Ерма. Вообще, послания Кварнавы и пастырь Ермы, и также в какой-то мере апокалипсис Петра, считались довольно-таки авторитетными в первых веках. Некоторые их считали даже каноническими. Следующий важный документ – Клермонский каталог. Датировка первая половина IV века. Это одна из самых древнейших рукописей Нового Завета на греческом и латинском языках. Кодекс состоит из 533 листов. В этом списке присутствуют все книги Нового, Нового Завета, за исключением послания к евреям, первое и второе Послание к веселоникицам и послания к филиппийцам. А также присутствовали следующие книги. «Пастор Ермы», «Послание Варнавы», «Апокалипсис Петра» и «Деяния апостола Павла». Первый полный список канонических книг Нового Завета – каким мы его знаем сегодня, был составлен Афанасием Великим в своем пасхальном послании 367 года. Там содержатся все книги Нового Завета, то есть все 27 книг. Вот что пишет Афанасий Великий. Но нельзя оставить без внимания и упоминания о книгах Нового Завета. Они суть следующая. Евангелие Матфея, Марка, Луки, Иоанна, а потом Деяния Апостолов и 7 посланий, которые суть. Якова 1, же 2, затем Иоанна, и за ними Иуды 1, после сих посланий Павла 14, расположенных в следующем порядке. первое к римлянам, потом к Оринфанам 2, а после сих к Галатам 1 и потом к Ефесянам 1. Еще к Филиппийцам 1, а также к Колоссянам 1, потом же за сими к Фессалникицам 2, затем к Евреям 1 и еще к Тимофею 2, к Титу 1 и последним к Филимон, а также Откровение Иоанна. «Сей суть – источники спасения, жаждущие коих утоляют жажду от словес животных, которые в них. В них только возвещается наставление в благочестии». Хотя некоторые книги Библии они не вызывали никаких сомнений, например, Евангелие и Послание апостола Павла. Но все-таки большинство споров было по отношению к следующим книгам. Это было 2 второе, второе Петра послание Юды, послание к евреям, откровение, послание Якова. В отношении этих книг было больше всего споров. А вот обычные христианские произведения, которые чуть было не попали в канон, все-таки я думаю, что стоит отметить. Это Дида, Дидахе, первое второе послание Климента римского, послание Варнавы и пастырь Ермы. Итак, давайте мы перейдем к следующей а, таблице, На мой взгляд, очень интересная таблица. Итак, для начала а, поясним все присутствующие знаки. Итак, первый а, столбик это у нас все книги Нового Завета, все 27 книг, которые присутствуют сегодня в нашей Библии. Первая строка, первая строка это у нас а, дата. Вторая строка это у нас источник. Например, в девяносто пятом году да, Климент Римский Затем Поликап, Дидахэм, Варнав и так далее. Давайте коротко, быстро по знакам. Красный кружок означает ссылку или цитату. Знак вопроса означает, что книга упоминается как сомнительная. А плюсик означает, что она упоминается с названием и считается подлинной. Быстро по источникам. Итак, Климент Римский, четвертый епископ Рима. Умер приблизительно в 99 девятом году первого века. Возможно, о нем писал апостол Павел в послании к Филиппицам 4 глава глава, 3 третьем стихе. «Я и прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мной и с климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге о жизни». Возможно, апостол Павел писал о нем. Следующее, Поликарп, 150-й год. Поликарп был а, любимым, скажем так, учеником апостола Иоанна. Он был рукоположен первым епископом Смирны. Сначала он был дьяконом, а потом а, приблизительно в 110 году стал епископом. Активно боролся против гностиков и учения Маркиона. Мы о Маркионе уже говорили. Поликарп принял мученическую смерть, он был заживо сажен. Тогда ему было 86 лет. Итак, Дидахе. учение 12 апостолов. На данное сочинение ссылается климент римский, поэтому можно утверждать, что оно написано во второй половине первого века. Варнава, о нем мы знаем из священного описания, Деяния 4 глава, с 36 стиха. Так, Иосия призванный от апостола в Варнаву, что значит утешение Левит родом Кипринянин у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения». В принципе, на самому Варнаву ссылаются многие отцы церкви. Итак, Гермес и церкви и учеников апостола Павла. О нем упоминается в послании к римлянам. 16 глава, 14 стих. «Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Эрмия и других с, нами, с ними». Братьев. Итак, Юстин Мученик, 140-й год. Родился приблизительно в конце первого века, либо в начале второго. Был одним из христианских апологетов, опровергал гностическую ересть Маркиона. Умер, как и Поликарп, мученической смерти. Следующий это Ириней Леонский, один из первых отцов церкви. Считается, что он был учеником Поликарпа, а Поликарп был учеником Иоанна Богослова. Между прочим, хороший пример ученичества, да, Иоанн, Поликарп и потом Ирине Ильонский, такая череда очень хороших-хороших учеников. Итак, Климент Александрийский, уже не римский, а Александрийский, христианский богослов, философ, поводитель Александрийской школы. Школа, которая преимущественно занималась аллегорическим толкованием писаний. Там возник, возникла многие такие ереси. Итак, тертуриан один из самых выдающихся христианских писателей второго II и третьего веках. Ориген, христианский богослов и философ, также ученик Александрийской школы. Евсевий, все мы знаем, да, его труд под названием Церковная история. Маркион Христианский богослов, гностик, мы знаем, что он отвергал Ветхий Завет, мы о нем уже довольно сказали. Канон Муратория, так он назван в честь итальянского историка, который нашел его в Амбразианской библиотеке в Милане. Как полагаю, данная рукопись довольно старая и можно отнести к второму веку. Челтингам, этот список канонических книг, впервые его обнаружил немецкий историк Теодор Мамзин. В рукописи на латыни в частной библиотеке в Челтнеме, Англия. Впоследствии другая копия того же списка была найдена в рукописи в библиотеке Святого Гала. Библиотека Святого... библиотека Святого Гала – это самая древняя библиотека в Швейцарии. Итак, Афанасий Великий. Мы с ним уже немного знакомы, поэтому перейдем дальше. Карфаген. В 363 году состоялся первый собор, на котором был поднят вопрос канона Библии. Этот собор не был вселенским, но этот собор был местного назначения, который, в принципе, включал преимущественно церквей Фригийской области. Список канонических книг Нового Завета идентичен нашему, здесь исключением того, что там нету книги Откровения. Последующие соборы, это уже включая и Крафаген 397 и Гиппо, или Гиппон, они включали все книги вот, нашей современной Библии. Итак, давайте мы быстро рассмотрим данную таблицу. Довольно, она довольно-таки интересна. Она дает нам общую такую картину, какие книги а, считались подлинными еще с самого начала, какие книги были более сомнительны. Например, 2 Петра, 2 Иоанна, 3 Иоанна – это книги, которые больше всего подвергались сомнению. Итак, что касается книги «Откровения». Нужно сказать, что книга Откровения, она была написана в конце первого века, примерно 95 год. Поэтому ожидать самые-самые ранние упоминания, например, начала первого века, я думаю, что не стоит, потому что послание должно было распространиться, послание должно было прийти в употребление между многими церквями. Хотя здесь интересный момент. Некоторые книги они имели большую популярность, западной церкви, а другие книги имели большую популярность в восточной церкви. Это тоже очень интересная такая особенность. Что касается книги Откровения, то мы видим здесь, что многие ее признавали, многие ее считали подлинной. Да, безусловно, были люди, которые подвергали ее сомнению, например, Дионисии и другие, но тем не менее 90 с чем-то процентов все считали эту книгу подлинной богодухновенная книга, которая вышла как бы из-под пера самого Бога. Всем спасибо за ваше внимание, что вы досмотрели до конца. Всем божьих благословений и увидимся в следующей части.